Привет дорогие друзья! Меня зовут Юрий. В этом видео я покажу самый легкий способ заработка денег в интернете. Зарабатывать мы будем совершенно без вложений. Сайт рабочий особого знания на этом сайте знать не нужно. Но перед тем как начать подпишитесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить полезных видео по заработку без вложений. Перейдя по ссылке в описании вы перейдете на мой сайт вам нужно перейти по кнопке «Зарегистрироваться», чтобы попасть на данный сайт из видео. А также прокрутив страницу, вниз вы сможете скачать видео. Перейдя по кнопке «Скачать видео». Переходим к обзору сайта. И Сайт, на котором мы сегодня будем зарабатывать, называется «ВК Таргет». Зарабатывать мы будем на простых заданиях в социальных сетях. Вступить в группу, поставить лайк, подписаться на канал и так далее. Сайт проверенный, работает с 2012 года. Можем посмотреть последние выплаты исполнителям. 15 рублей, 17, 40, 16, 20. Проект хватит, как мы видим. Также на сайте действует партнерская программа. С помощью которой вы сможете заработать куда больше. Давайте не будем тратить время. Ближе к делу. Показывать как зарегистрироваться на сайте я не буду. Там все довольно просто. Я войду через ВК. Перед тем как начать зарабатывать на данном сайте. Нам нужно подключить наши социальные сети. Для этого мы переходим во вкладку настройки. Выбираем социальную сеть и нажимаем подключить. Советую подключить вам все социальные сети. Чтобы зарабатывать больше. Далее нажимаем на вкладку «Заработать» и ждем здания. Давайте я покажу, как выполняется здание. Пролистываем немного вниз. На диспрофе добавится «Друзья». Нажимаем на синий текст. Нажимаем «Добавить в друзья». Закрываем и нажимаем «Проверить». Деньги упали на наш счет. Показывать, как выводить деньги я не буду. Сайт действительно платит. Я выводил уже не раз. Этому сайту можем доверять. Но ну, а нам пора заканчивать. Спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Ставим пальчик вверх. До скорых встреч.